Mm. <music> Можно обнаружить в каждом холодильнике Наверняка на почетном месте или на средней А может быть верхней или нижней полочке Практически у каждого из нас лежат колбасные изделия Кстати, многие из которых прошли проверку Экспертами сообщают Вестеру Главный вывод экспертов Колбасы, произведенные в Белгородской, Владимирской, Вологодской И других областях страны А также в Москве и Санкт-Петербурге Можно есть Более того, практически все исследованные бренды Безопасны для здоровья Впрочем, выявлены и посторонние примеси Как известно, докторская колбаса Никогда не имела ничего общего общего с врачебной деятельностью. Однако экспертам удалось выяснить, что у 14 брендов докторская колбаса содержала в себе следы антибиотиков. Но кому и для чего понадобилось использовать антибиотики в составе продукта? Выяснить это нам помог ученый-химик Казанского университета Аркадий Курамшин. В принципе, они могли быть уже в том месте, который поступил на мясокомбинаты, комбинаты, потому что э -э, фермеры, ну или просто производители, ну, заочите мясного скота, они иногда добавляют антибиотики в корм. Ну, чтобы меньше болели. Но не только антибиотики были обнаружены экспертами во время проверки. Например, следы кукурузы не позволяют понять наверняка, была ли кукуруза добавлена в продукт намеренно или попала туда случайно. А вот как могли оказаться в продукте ДНК лошади или соя, по-прежнему остается неясным. Животные находились лошади там, коровы свиньи примерно в близком соседстве, и, соответственно, какой-то биологический след остался. Но, ну, насколько я знаю, канина отсюда стоит подешевле, и разбавлять свинину канина это. Не очень такой экономически выгодный вариант. А вот народный миф о том, что в колбасу кладут бумагу, полностью разрушен. Опасения и страхи не подтвердились. Бумаги, влагу удерживающих фосфатов, мясо кошек, собак, в и колбасе нет. Относительно неплохо у всех участников экспертизы с консервантами, стабилизаторами и красителями. Бензоины и сорбиновых кислот, используемых в качестве искусственных консервантов, не обнаружено ни в одном образце. Адель Шамилова, Ленардо Валитиаров, Универ Ньюс.